Итак, близнецы, приветствую вас! Хочу сегодня предоставить вам следующий прогноз на период с 5 ноября по 18 декабря. Это период будет прохождение Венеры по козерогу. Время более зрел, зрелого подхода к отношениям, когда эмоции начинают равняться логике когда любовь заслуживается телом, а не словом и обещанием. На самом деле Венера в Козероге будет находиться длительное время. Она будет двигаться по этому знаку до 5 марта. И весь этот период будет поделен на три части. Вначале она будет прямой до 18 числа, затем ретроградный до 28 января, и затем снова пойдет прямо уже до 5 числа, чтобы выйти из, наконец-то, из этого практичного знака и перейти в более легкий, поверхностный, очень интересный водолейчик. Но, но, а сейчас нас ожидает время очень кропотливого труда. Труда, для, для кого над отношениями, для вас это будет Наверное, все-таки больше благоприятная ситуация складываться для вашего партнера, поскольку у вас непосредственно Венера будет связана с восьмым домом. Восьмой дом – это дом чужих денег, денег вашего партнера, денег... Не обязательно деньги, а вообще ресурсы, на которых вы зарабатываете Которые вы получаете от вашего партнера Ну и плюс, это также еще у нас тема сексуальной жизни И это еще тема опасных ситуаций Ну хорошо, давайте рассматривать этот период более подробно Начнем с того, что 5 ноября произойдет новолуние Новолуние произойдет скорпиончики Для вас скорпион связан с... Темой здоровья и тема работы. Ну, новолуние это что? Это значит какое-то обновление, что-то новенькое. Ну, старый цикл будет закончен, либо старая работка. И над чем-то новеньким вы начнете далее трудиться. Здесь у вас еще интересна такая ситуация. Я могу предположить, что у кого-то могли произойти какие-то кардинальные изменения, связанные с работой. И может быть по здоровью что-то было, чего-то вы коснулись резкого, непредвиденного. Это может быть не ваше здоровье, работа здоровье кого-то из ваших близких. Но эта тема уже потихонечку от вас отходит. Тут уже ее отголоски, скорее всего, вас касаются. И, и с учетом того, что Марс уже будет находиться вместе с Меркурием в Скорпионе, причем интересно, что они будут двигаться практически с одинаковой скорости, будут длительное время находиться практически вместе в соединении. А Меркурий и Марс это знаете как агрессия и, и руки, агрессия и язык. Вот представьте, как это все сочетается. То здесь, возможно, будет повышенная конфликтность со стороны ваших партнеров, рабочих сослуживцев и плюс указание на то что вам может быть сложно будет о чем-то с ними договориться ну хорошо дальше смотрим с 5 ноября по 14 здесь венера имеет благоприятные аспекты к марсу с меркурием Ну это период когда наверняка многие из вас получат заслуженные денежки за что-то заслуженное за свою работу и в, в общем таком хорошем спектре то есть вы порадуетесь тому что вы получите плюс здесь еще и с 12 по 18 Марс будет формировать позицию ну, здесь достаточно сложные аспекты смотрите внимательно значит здесь что может произойти здесь может произойти сложная ситуация которая может привести к конфликту к разборкам но впоследствии это все закончится тем что вы останетесь в выигрышном положении после того как все это закончится Еще здесь есть указание на то, что может отойти клиент, который издалека, например, если или работодатель как-то связан с иностранными компаниями, иностранными инвестициями, то может отойти. То есть здесь какое-то очень жесткое, может быть, противостояние или вообще какие-то обстоятельства, которые вообще никак не зависят от внешних обстоятельств. Но интересно, что в итоге вы не потеряете. Вы останетесь в выигрыше. 19 ноября очень будет важный день. Мы все зайдем в коридор затмения. Начнется он с лунного затмения 19 числа ноября. И будет до 4 декабря. Я обязательно сделаю отдельное видео для всех представителей знаков Зодиака. Следите за новостями. Я его выложу. Посмотрите потом. Кого что будет ожидать. Кому на что обратить особенное внимание в этот период. Но поскольку у вас это будет затронута зона работы, то соответственно в работе будут происходить вынужденные очень крупные изменения. А еще так, зона также и здоровья. Могут еще и по здоровью произойти перемены. Вы знаете, интересно, с 23 по 30 число такой период Венера образует аспект Нептуну. 8-10 дом, 8-10, высшие цели. Может быть, здесь будет какое-то удачное продвижение вашего партнера. Очень хороший период, например, для перевода отношений на следующий уровень, для бракосочетаний для торжественных событий. Очень гармоничное время. Для финансовых сделок, вложений, для любых финансовых операций должны быть удачны. С 27 до 14 декабря будет идти Венера на соединение с Плутоном в Козероге. И это идет четкое указание на то, что знаете, может быть еще приход финансов от соединения, от корпорации с кем-то. Также есть указания на доходы от наследства. Дивиденды, проценты, что-то можете получить. Ну, в общем-то, я так поняла, основная тема, это у вас будет тема, связанная с финансами. И финансовыми объединениями. Хорошо, теперь смотрим. С 13 декабря Марс и Меркурий меняют свой знак. Марс и зоны работы переходят в зону партнерства. То есть, с одной стороны, здесь повышается ваша активность при взаимодействии с вашими партнерами, а с другой стороны, повышается конфликтность. А Меркурий переходит в зону Восьмого Дома. Ну, я думаю, что здесь будут более будут более благоприятно складываться условия для каких-то серьезных договоренностей, касающихся ну, в пределах каких-то коллективных групп. Поскольку Меркурий будет находиться в гостях у Сатурна. Сатурн он все делает очень структурированным, очень серьезным, таким обдуманным. И очень хороший такой оттеночек несет. Ну что ж, по астрологии мы на сегодня закончили. Теперь переходим к следующей части нашего прогноза. Близняшечки Смотрим, как будут вас воспринимать окружающие По карте мира Это как человек, который расширяет свои возможности Причем достаточно гармоничный человек Но с в сочетании с рыцарем жезла Это как человек на коне Вообще интересно, что эти две карты несочетание в сочетании на человека-путешественника Может быть вы куда-то поедете? Не знаю, посмотрим Но вполне возможно, что он какая-то поездка светит Так, в плане финансов Здесь все очень стабильно по 10 десят, по десятке пентаклей вы можете работать в какой-то крупной структуре можете не в крупной но тем не менее у вас идет задел на то что это все будет серьезно и долго по троечке пентаклей видите тут на в денежной сфере выпали все денежные карты это говорит о том что денежки у вас будут водиться клиенты будут и в, в этом направлении можете даже не переживать. Давайте посмотрим на сферу работы. Ну, работа, работа. Тут такое дело. Во-первых, сразу предупреждаем Может быть осложнение у кого-то по сердцу, если вы мужчина. Ну, если девочка, то, дай бог, ничего не будет. И тут еще есть указания на то, что могут быть переживания, связанные с таким человеком. Он может относиться к земной стихии, козерог, телец или дева. Ну или сам по себе человек такой самодостаточный, с денежками, очень уверенно стоит на ногах. И вот здесь переживания, связанные с этим человеком, из-за его ухода. Скорее всего он уйдет. Теперь по теме дом семья дом семья тут колесница тут перемены это кстати может быть и поездка путешествие тем более что соседняя карта это подтверждает возможно здесь поездка на отдых или кто-то к вам приезжает или вы куда-то едете ну и плюс здесь еще у меня и король Мечей проигрался, это такой же человек э, стихии, как и вы, э, такой прагматичный мужчинка, очень интересный, ну, ожидайте, может быть, от него какое-то предложение, э, ну, понятно, что это для тех пар, которые в семье, как-то дома, в семье для женщины это ваш муж а если вы не замужем то может быть это предложение вашего жениха но ну, какой-то очень значимой фигуры в вашей жизни то есть это не просто любовь это некие такие стабильные серьезные отношения а если вы мужчина ну тесно значит просто можете ожидать приезда какого-то родственника ну, и вообще есть еще вариант что в стенах вашего дома возможно могут быть инициированы какие-либо изменения ну, связаны, например, с покупкой, с приобретением еще, еще каким-то. Ну, скорее всего, они будут инициированы с вашей стороны вами. Теперь по любви, по любви. Ну, тут у нас вообще ничего серьезного. Шут, шут, дурак. Не хочется никакой ответственности, хочется легкости. В теле ни о чем не думать, ни за что переживать. Причем здесь уточняющая карта, еще и пятерочка Пентакли говорит о том, что ну не хочется брать никакую ответственность вообще никакую. Может говорить об отношениях, которые бедны на духовность, то есть завязаны, например, только на сексе, к примеру. То есть есть что-то общее, ни к чему не обязывающее. Ну, вот Как-то так пока. Вот вам мы и Венера в козероге. Ну это может быть как раз вот до 19 ноября проиграться еще, а потом продолжать. перемены не заставят себя ожидать. Венера в Козероге она не позволит такие легкие необременительные отношения Здесь должна быть Обязательно практичная сторона вопроса Я хочу задать вопрос, будут ли изменения Да, будут спровоцированы Смотрите, сила В общем, кто-то из двух осознает, что Усилия, потраченные на эти отношения Были напрасны и напрасны Вот, видите, сила А вот Поражение и разочарование То Здесь, может быть, кто-то из двух уйдет ну, понятно, что люди расходятся, кто-то из двух уходит. Но я хочу сказать так, что после этого расставания никому не будет хорошо. Каждый все равно будет как-то переживать за ушедшие. Ну и что касается главных планов, целей. Ну, если они у вас связаны с материальным, то, конечно же, они осуществляться. Но их нужно немножечко подождать, не спешить, потому что эта карта, она связана с ожиданием. Ну, сколько здесь не указано, ну, трошки надо. То есть, где-то там, может быть, до 7 месяцев точно. Но не быстро. Так, те, кто планирует дальние поездки, путешествия, вообще, у кого есть какие-то дела... С людьми издалека, то есть здесь солнышко, то есть вас это радует тема, но как-то там приходится чего-то добиваться, достаточно какими-то сложными манипуляциями, ну или может быть на вас кто-то давит. Ну хорошо, давайте спросим, а как вам тут лучше поступить в данной ситуации? Спокойно. Ну, со всем тем, что будет связано с темой за границей, издалека, вообще спокойно реагируйте, оно там как-то само по себе все разрулится теперь, самое главное свет на следующий период, значит здесь у вас возможны новые начинания по пожам здесь получение новых новостей работа с бумагами, что-то новенькое знаете, только-только-только вот буквально начинает создаваться и здесь но стоит на это обратить внимание, на что-то новое, что приходит в вашу жизнь. Ну и здесь еще дьявол, ну дьявол по двойке Пентакли. Ну, вы знаете, как совет, честно говоря, мне странен такой совет. Это, знаете, как указание на то, чтобы ни о чем пока особо не беспокоиться. Это может быть, знаете, поиск еще каких-то источников заработка что пентакли это все-таки денежки, но с другой стороны, здесь, видите, такой несерьезный человечек, здесь может быть еще и, и поиск каких-то развлечений, удовольствий, ну, скажем так, если вы уже переработали и заскучали, то да, можно отдохнуть, хотя здесь, ну, как по мне, здесь больше идут все-таки указания на поиск дополнительных, поиск дополнительных источников заработка, вот сосредоточиться на этом, на чем-то новеньком, потихонечку отходить от старенького, но ну, тем более, что затмения не как раз на это также будут указывать. Ну что ж, думаю, что прогноз, по-моему, был интересен на сегодня, полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Пожалуйста, делитесь этим видео, помогайте каналу развиваться. Спасибо вам большое и до встречи в следующих прогнозах.